Здравствуйте, уважаемые господа! Частное предприятие КАЛМ предлагает вашему вниманию новую разработку наших специалистов, которая предназначена для облегчения и ускорения создания товара транспортной накладной, а также для обеспечения полного учета перевозок, поставляемых вами товаро-материальных ценностей сторонними компаниями-перевозчиками. Программные объекты нового решения легко и безболезненно встраиваются в готовые типовые конфигурации управления торговым предприятием для Украины и бухгалтерии для Украины и совершенно не влияет на их стандартную функциональность. При правильном ведении учета и корректном заполнении реквизитов объектов учета, справочников, документов и регистров сведений в базе данных обеспечивается автоматическое формирование нового документа «Товаротранспортная накладная» и практически полное заполнение полей печатной формы ТТН. Документы записываются в базу и таким образом обеспечивается сохранение истории всех перевозок поставляемой продукции. Давайте посмотрим, как это выглядит в программе. Открываем документ реализации товаров и услуг, по которому выполняется отгрузка товара контрагенту с использованием какой-либо компании-перевозчика. В форме документа реализации нажимаем кнопку «Печать» и выбираем вариант «ТТН с сохранением данных». В результате наших действий открывается форма нового документа товаро-транспортная накладная». Реквизиты этой формы частично заполнены данными из исходного документа реализации товаров и услуг. В окно сообщений выводится справочная информация о ходе заполнения формы. Выбираем перевозчика. И если в базе данных уже есть информация о транспортном средстве и водителе-перевозчика, необходимые данные автоматически попадают в соответствующие поля формы. Если данных еще нет, Тут же можно их ввести в соответствующие справочники или регистры сведений и заполнить поля введенными значениями. В случае необходимости отгрузки товара сразу по нескольким расходным документам на закладке «Документы основания» можно добавить необходимое их количество и в этом случае информация о товарах из этих документов также попадет в текущую товарно-транспортную накладную. Сейчас мы в этом убедимся, нажав на кнопку «Печать ТТН». Конечно же запишем документ перед печатью и обратим внимание на то, что все необходимые поля в табличном документе заполним. Переходим на вторую страницу печатной формы и видим, что по каждой выбранной нами накладной сформирована отдельная таблица с информацией о грузе. В том случае, когда информация о перевозчике в базе данных отсутствует, полноценное автоматическое заполнение формы документа ТТН невозможно. Поэтому придется или заполнять все реквизиты документа вручную, или предварительно внести информацию в соответствующие объекты базы данных. Это специализированный справочник «Транспортные средства», элементы которого подчинены элементам справочника контрагенты и который хранит необходимые для учета и заполнения товаро накладной данные по автомобилям. Данные водителя размещены в типовом справочнике «Контактные лица контрагентов», где можно хранить любую контактную информацию, а на закладке «Свойства» вводятся серия и номер водительского удостоверения. Для облегчения процесса ввода информации о новых перевозчиках, их транспортных средствах, водителях и связанной с ними контактной информации разработана специальная форма быстрого ввода данных. Она особенно актуальна для предприятий с большим объемом перевозок. Эта форма открывается при нажатии кнопки «Открытие» реквизита перевозчик в форме ТТН. При создании нового перевозчика информация вводится в текстовом формате последовательно во все поля ввода, после чего данные сохраняются в соответствующих учетных регистрах и доступны для последующего редактирования либо в форме создания, либо в соответствующих формах справочников и регистров сведений. В заключение хочется выразить надежду на то, что наша разработка окажется действительно полезной для вашей компании. Особенно следует подчеркнуть тот факт, что кроме получения возможности печатать товарно-транспортные накладные с максимально возможным заполнением необходимых полей, в базе данных формируются и сохраняются документы с полной информацией о перевозчиках, водителях и транспортных средствах, осуществляющих каждую конкретную перевозку по каждому конкретному расходному документу. Желаем вам всего наилучшего. До свидания.